Такое чувство, что они опять о чем-то глупом. Кто это еще тупица? Я выиграл! Вы дисквалифицированы.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 <связывая> Все не так, как ты подумала, она наказала! что поделать? Иори он парень в конце концов. Нет, стой! Я это. Как прошло, Иори? Идеально, да? Что за хрень вы устроили? <плак> <плак> а? То есть? Если я смогу одолеть эту ранку, то я стану твоей младшей сестрой? Что? что? Нет! Вообще не смей! Я одолею ее изо всех сил Ой, стоять! Да что с ней такое? Ну, удачи вам в ваших начинаниях. Спасибо. Это снова ты, да что если я? Ты испугался, и почему ты прячешься за меня? Я хотел защитить тебя. Лопаюсь. И кто меня защищать собирался? Мы пришли. Вау. Это самая дальняя часть границы? Ого, так красиво! И что ты из этого ваш юришир-учитель? Да нет. Да, больше не теряйся. Не буду. А теперь... Больше Но меня не планирую. отпускай. Извиню, М -м -м. Сестрю, вот планирую. я добрая душа. Помог девочке найти сестру. Разве я можно не дать рейд такому рейд хорошему рейд человеку заколку? Думаю, можно. <свят> <свят> Кто <свят> бы сомневался... Отлично! Превращение всегда разжигает во мне огонь. Круть! Так, проникаем по-тихому и ликвидируем. А? Погодь! Стоп! Подожди! Нет, нет, нет. Суеверие — это все. Психология в этом не заключается ты говоришь так, но ты же неспроста себя так ведешь, да? Пожалуй. Но с точки зрения психологии. Осторожно, ты что творишь, идиотка? Классно поймал симпай. А еще не понимает, почему у нее два одеяла. Потому что ты мою ночь истянула. О? П -п Погоди, Шукаса, я же здесь! Я же прямо позади тебя! Знаешь, мне неловко делать это при таком ярком освещении. И и еще бы! Кстати, ты отсюда кон. Ну, да. да. Муцуми постоянно о тебе говорит. А? А, неправда! Я просто ценю, что ты помог мне организовать клуб. Не бери в голову!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 Короче, вот этот квест. «Одолеть мега-слизей». Давайте возьмем его. Ни за что в жизни! Ненавижу липких и слизких существ! Как знал, что вы откажетесь. О, нет! О, нет! Что ты там на представлял? Ничего. Я как раз искал, на ком бы испробовать полную мощь костюма! Вращающаяся атака! А в детстве я постоянно использовал этот прием. Девушка? Да нет, по-моему. А может есть кто-то, кто ему нравится? Кто-то, кто ему нравится? Выходи за меня. Хочу, чтобы ты заботилась обо мне до конца жизни. Я больше не могу без тебя жить. Это я? <связать> Эй, погоди, куда руки тянешь? <связать> нет, не двигайся О нет, только не там <связать> Погоди Нет, прошу, не надо <связать> Девушка Она моя девушка <связать> <связать> Рада познакомиться Меня зовут Мизухара Чизеру. Как она может так тянуть всего лишь тремя пальцами? Не понимаю. Ух У тебя милая личика. Идем в раздевалку. Я устрою тебе хорошую порку. Елки-палки, это ж просто змея. Нет причин паниковать. Держитесь за мной. Мы больше необычные ховики. Узрите же. Торжество мыслящего индивидуума не над примитивом. <связывая> Нехорошо получилось. Не ожидал, что у нее такая здоровая пасть. Теперь двигаться не могу. Правда, ошибочка. Вчерашняя. Прям хардкор. Но если, скажем, вдруг у нее бомбанет. Скидочки, скидочки. Чё, а где мои скидочки? Так вчера были. Что путав, так будет? Точняк. Чё? Ну, Но... короче, это как бы вчерашнее. Знаю. Ты знаешь, сволочь? Что? <Стас>